Сегодня хотелось бы рассмотреть такой вопрос, как изменить язык в DJI Osmo Pocket. Если кому-то интересно, то погнали. Всем, кому было полезно данное видео, всем, кому интересна данная тема, подписывайтесь на канал, оцените это видео, ну и соответственно можете оставить комментарий.